В Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялась масштабная встреча выпускников. На базе Инженерного института Казанского федерального университета прошла 11-я Олимпиада для юных изобретателей Кулибины 21 века. Диана Шилова, Олег Кашниль, Нардовлетьяров, Универньюз.